Но пока что я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Держись! И всем привет, дорогие подписчики канала Amber Lot Him Korpare. От нас с вами ваш Альберт Вескер, он же доктор Агнработик. И сегодня мы с вами продолжаем проедиграть в том рейдер. О, да, он, он потерпит, он потерпит. Ну а мы продолжаем наше путешествие. Продолжаем. Видела шахту у старой базы красных. Многие из наших погибли там. В шахтах было слышно, что ты идешь. Столько шума. А, остались еще. <свист> ну, что, извините. Не хотел шуметь, но пришлось. Там какой-то проход, видимо, должен быть, я так понимаю. Давайте осмотримся, посмотрим, что здесь у нас есть. А, это на вершине, на высоте. Я, наверное, туда в следующий раз смогу попасть. Нормально. Ну-ка, давайте посмотрим-ка. А вот за этим точно смогу добраться. Документ. Вот он здесь должен быть. Вот он лежит буквально. Ну, давайте я заберу его. Он буквально рядом. Вот, в миллиметре от меня. Наверное, здесь есть обход. Вот это я точно смогу забрать. Тут есть обход. Должен быть обход. Я же говорю, есть обход. Казались, туда не могу. Как говорится, меня обход, да? Не дают мне обойти, не дают мне обойти, не дают мне пройти. Ничего Ларе не дают. Тут и болото, тут и золото, но ничего не дают нигде ей пройти. Вообще. Лару никуда не допускает, вообще никуда. Ой. Наплевали на Лару, на нее желание. На ее любовь к культуре. А зачем? Хотя они, может быть, восстановят эту деревню По... в конечном итоге. Было бы неплохо, кстати бы. О, кстати, сейчас они деревку сделают. Так. Вот, взяли. Отлично. То есть, получается, я вот эти все документы пока взять не могу, поскольку деревни еще не обустроен. Не... Ну, у них там ягуары живут по соседству. Вот это кошечки у них, да, башни. Ладно, идемте. Ну вот там... Ладно, дайте поизучаем местные проходы, посмотрим, что здесь есть. М -м -м. Без сладкого никуда. Я люблю... Я сладко ем. Хотя в последнее время что я заметил... За... Я, кстати, в последнее время за собой заметил, что я очень мало сладкого что начал есть. Может, быть, возраст, сказывается. Еще <къех> Боже. Рядом гробницы испытаний. О, реально. Давайте туда заплывем. Осталось забито, а тут хотя бы поплавы. О, заметьте тросы. Может быть, хоть здесь найдем хоть... Кстати, может здесь есть мишень? Ну, мало ли, висит, а я ее не вижу. А, это, вы, это есть раб рабница? Найдите вход. Ну... Я думаю, найти вход несложно будет. Тут грибочки, раз Тут, тут сундучок. много, кстати. Хорошо. Ой, красота-то какая. Нет, реально, вот смотрите. Очень такая... Вот, Все по фэншую. Вот, Все по фэншую. Водопадик, урна, парочка бонсай. Ну, видите, ну, это реально можно назвать маленьким бонсаем. Так, ну, это полагаю... Неизвестное место. Дополнительная гробница испытаний. Дополнительная. Подождите, как-то понять дополнительная. Я не понимаю этой а фразы дополнительная. Гробница испытаний. Что значит в их понимании дополнительная? Вот я реально не понимаю этого. Я реально этого не понимаю. М -м -да. Нет, ну серьезно. Вот что за доп гробница? Я ставлю, то не нашел. А вы уже прод... живы? Вроде живы. Вниз не надо, это успокаивает. Ой, не не не, не, не, не, не, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад, мы это уже проходили в Сирии. Где? Вот, вот я об этом и говорю. Мы это уже проходили, мы это уже проходили, мы это уже проходили в Сирии. Я это уже проходил в Сирии, так что нет, сэр, нет. Больше я не потеряю. А, это... Подождите, я здесь же спускался? Да, я поэтому водопад спускался. А, это дорога обратно? Нет, ну проверить стоило все-таки. кто а там крутил стуки, заметил. Седушек дарахтался и бы хоть бы что. Нужно как-то перебраться на ту сторону. Возможно, с помощью веревки переберемся но сначала мы пройдемся М -м. эта гробница большая в этот раз смотрю ка ну, реально большая прям посейдон ленд какой-то Хм. какая-то погребальная камера. Какая-то? Мне больше это напоминает... Кл... Ладно, это погребальная камера. Вопрос закрытый. Главное, что тут не было медведей. Серебряная корзинка. Когда-то декоративная, но потом в ней носили зерно. Ну, а почему нет-то? Нет, никак, не надо делать никаких декораций нам. Да тут и так декорации только в путь. Кстати, мне очень нравится, что здесь черепа реально сделаны как именно черепа. То есть у них челюсть-то она же держится на сухожилии. То есть челюсть нижняя-то попадет всегда, а стандартный-то череп сам по себе будет храниться здесь спокойненько. Какое великолепие! Не говори, катакомбы священных вод. Костерок на таком фоне Там, Ну, это и верх изыскал Ну, зато бы, кстати, на шинка костер, который я так искал М -м, Давайте посмотрим, что мы с вами сегодня развивать будем Бесшумное приземление Ну, оно сейчас будет, кстати, реально пригодилось бы Бесшумный убийца О, пора Ну, как говорится, сама игра просила Так, здесь у нас есть Что? Есть. Усовершенствованные кулачки. Усовершенствованные кулачки снижают падение напряжения тела, тем самым повышая предельное время удержания. Ладно. Они стоят одинаковые. А масло, шестеренки и пружины. Шестеренки, шкура... Шестер... Шестеренки и пружины. Опять же. но ну, Это увеличенные обойма, Что с обоймой? Обойма не сдалась. Кстати, у нас вроде новый теперь винтовка. Пил, надо будет посмотреть. Смазанный затвор. О, а вот тропаж. Можем хоть прокачивать по полной программе. Специальный соединительный конус. усовершенство соединительные конусы Снижает разлет дроби, Повышает наносимый урон. Применяется ко всем другим делкам. Хорошее обновление. Я ничего не могу сказать плохого. Расточенный ствол. Канал ствола большого диаметра позволяет выстрелить большим количеством дровей, что повышает наносимый урон. Применяется ко Нужно 16. А здесь нужно 6. Кожух ствола. Но металлический кожу защищает стрелка от ожогов и позволяет быстрее перезаряжать оружие. Удли... Удлиненная трубка магазина. Ну это куда заряжается как раз все патроны? Понимаете, ко всем по поводу дробовикам. И то, и то повышает, причем, кстати, одинаково. Давайте тогда соединительный конус поставим для начала. А здесь мы поставим как раз-таки смазка для обоим. Ну а что? Ускорение, заряжение, повышение чума нет. Пусть будет. Пусть будет. Я знаю, там на другие луки просто еще висит. А, стоп, что-то я вышел. Винтовки-то покажи. У нас же новая винтовка появилась. Как не крути. Винтовка со скользящим затвором. Золотой клык. А, я золо... с золотом Золотая Винтовка с зато. Но это стандартная винтовка, я так полагаю. Ну да, у нее деревянная ложа. Очень мощная одноразовая винтовка. Позолоченная винтовка, в затвор, обладает огромной убойной силой. Я не вижу разницы особо. Ну ладно, поставлю пока все таки золото. Ну что пусть будет золотая. Ходили все время с золотой, я не видел никаких проблем. Так, а что у нас по дробошам? Предвестник. Усовершенственный автоматический дробовик, который... Возвещает приближение правосудия. Скорость заряжания боезапасы, скорость стрельбы повышенной, но урон за пониженный вдвое. Просто если сравнить с Помповым. М -м -м. Не знаю, не знаю. Ладно, я пока похожу с обычным. Похоже, пока с обычной. Там что-то есть. Можете что-то новенькое откроется. Вот в камеру. Вот в магриже. Кто-то вломился сюда посреди ночи. Набили карманы монетами, перевернули вазы с вином и маслом. Осквернили усыпальницу. У меня сердце разрывается, когда думаю, что кто-то из наших мог пойти на такую мерзость ради приземленной сиюминутной выгоды. Мы должны как-то защитить это место даже от собственных братьев. сделать. Я так. могу использовать вторую катушку с веревкой, чтобы подтащить плод к берегу. Давай. Так, давай сюда. Он сделал какую-то странную систему. Не спрашивайте, как как системы работают, но я как-то сделал. На плату есть рычаг. Рычаг? Может, хотя бы почитаешь вот это? Может, мы и вдали от дома, но это еще не значит, что мы какие-то дикари. Когда любимые покидают нас, а в последнее время это происходит часто, мы провожаем их с должным уважением. Uh -huh. Когда у нас не было винокурни, мы омывали их тела водой из озера. Когда нам не из чего было шить саваны, мы заворачивали их в шкуры. У нас с собой было мало денег, но теперь мы чеканим свои монеты, и нашим благословенным умершим есть чем расплатиться за переправу в другой мир. Жаль, что цена столь высока. А у меня, кстати, такой вопрос вот возникает. Опять же, люблю смеяться над этими сказочками, заплатить их арону, чтобы он вас перевел. А вопрос, а хоть кто-нибудь задавался вопросом, какую валюту он использует? Нет, серьезно. Какую валюту он использует? Вот. Вот, вот эту валюту я заберу. Ну, спасибо. Если мне удастся связать плод с дальней катушкой, я смогу подтянуть его с помощью рычага. А там уже пусть смывает его. Интересно, они бальзамировали покойников? Наверное, а что? Узнай, спаси. Вот карту обновили, кстати, по полной программе. А тут получается все нашел и так? Золотой кубок подстать королю или пророку. Его изготовили здесь, в Ките же. А по факту должен быть деревянный. Кто смотрел Индиана Джонс в последний крестовой поход, тот поймет. Так, все. Там грибы. О, вижу. Открывай Ларыч. Знание анатомии. Особенно основан новый навык. Знание анатомии. Вот это сейчас посмотрите, какая красивая кошечка. Мы как раз с вами в позапрошлом эпизоде. Нет, в позапрошлом эпизоде пушистые подарочки. Мы с вами как раз таки охотились. Знание анатомии. Инстинкты выживания подсказывают местонахождение сердца у зверей. Выстрел сердце наносит огромный урон, однако звери с плотной шкуры медведей и крупней кошки имеет иммунитет к попаданию сердца я представляю себе медведя который бежит к тебе с пробитым сердцем это прям такую боль разбила из сердечка медведей он сам бежит <свят> нажмите rs чтобы включить режим инстинкта выживания и удерживайте LT, чтобы прицелиться звери увидеть местохожение сердца Ага. Здрасте. Но вопросы все-таки остается один. Дело все в том, что здесь же есть еще одно место. О, здесь не залез, да? Ну ладно, сейчас пойду тогда. Поздол можно сейчас подцепиться быстренько. Но нет, как говорится, не дойдет. У меня, кстати, такой вопрос Это ведь не Лар сжигает эти места Стало быть, кто сюда приходит и костер Костер же горит не благодаря ее воде Так, сейчас поплывем спокойненько. Пройдемся по сердцем местам. Просто тут есть место, куда можно попасть на А, вот, была. Ой, ой, ой. Серьезно, просто залегла на камень и все? Понимаешь, конечно, поток воды иду. Ладно, это много чего объясняет. Ладно, это нифига ничего не объяснять, но.. Объясняло бы многое. Ну ладно, открываем дорогу. Сохранение было. Ну, вот мы все собрали, так что давайте теперь идемте в горы. Ну, красота ведь какая красота красота Ах. реально шикарная красота мне нравится пасторально живописно уютно экзотично экзотика как только и Туркей, тоже водится пушистая экзотика Давай. Жалко, что здесь нельзя вот э, перепрыгивать вот так. Боковинами! Боковинами! Боковинами! Рыбешка! Ладно. чё кажется, что вот на том уступе есть какая-то книга. Но это, наверное, за священника. Все, мы в безопасности. Этот водопад нас больше не смоет никуда. Ну, надеюсь. Но это ведь была как бы основ... это была основная грабница. А здесь еще где-то дополнительные как то было. Поговорился. Вот помните мы? Может вот это? Может вон там. Наверное, вон там была грабница, дополнительная. Геотормальная долина. Грибочка. Но грибы у меня есть. Кстати, я гриба. то я могу ее взять. Так. И давайте-ка смотреть. Я уверен, что здесь, скорее всего, есть мишень. Эта зона слишком такая рассылая. Большая. Сюда не засунуть мишень, это было бы оскорбление, мне кажется. Обнаружен ноу базу. Да вы издеваетесь. Все, он здесь все это время был? Рядом! Я думал, здесь их вообще не осталось. А они есть. Я думал, их нет, а они остались. Так, и все же, где у нас... Или получается... Не, подождите, ну это геотермальная долина до сих пор. Это до сих пор геотермальная долина. Как бы я хотел показать тебе, какой вид открывается от моей палатки, Лара. На закате раскопки выглядят так красиво. Последний лучик солнца освещает результаты нашей работы. А потом то тут, то там разводят костры. В лагере начинает пахнуть жареным мясом. Говорят, жарят морских свинок. Я не стал есть. Рот съел двух. Может, в следующий раз возьму тебя сюда с собой. Как твой экзамен по истории? Это мои лучшие воспоминания, пап. Как я была с тобой на раскопках. Особенно, когда ты доверил мне мой собственный участочек. Мне так понравилось быть частью чего-то важного. Такой маленький. Экзамен, я сдала на отлично. Молодец. Молодец, это респект. Это респект. такой маленький кохотный участочек дал. Ей. Он... Он. Так, а тут у нас что? Теперь я могу это прочесть. Речь о каком-то направлении. Тайник с монетами. Но это опять же вот в этой деревне, но там пока нам ничего не доступно. А вот здесь что-то есть. Сколько у нас язык? Языкознания. Давайте посмотрим. Греческий. Вы не видите? Сейчас выключим. Вот, у нас еще пока на шестерке, а там нужна семерка. То есть пока еще не... мало что у нас есть здесь. Так, идемте дальше, посмотрим, что у нас тут еще есть. Собираем все, все, что есть. Белка, давай тоже, помогай. О! Карта обновлена. Да? Опять же, все вот в, это, вот в этой зоне, вот все вот в этом кусочке. Но там, опять же, заметьте, но вот с этой стороны, там, наоборот, выход. Вот здесь выход. То есть, если вот тут вход, то там выход. То есть, скорее всего, я в любом случае выйду из этого места. я смогу там все это собрать. Тем более, заметьте, там спуск. Вот сюда, куда я попасть не могу. Вот в эту секцию попасть не могу. То есть, получается, смотрите, я пойду сюда... Где-то тут пройдусь по закрома, а потом сюда, сюда, сюда и сюда. А потом выйду сюда, а деревья восстановят. Я могу здесь уже пройти. Все поставим собирать, потом нас отправить вот сюда. Ну, какой-то такой пример маршрут будет, получается. Ну хорошо. Маршрут знаем, маршрут есть. Двигаемся. А если честно, мне бы очень хотелось, чтобы здесь была мишенька. Ну реально место подходящее для мишени, ну хотя бы под простой. Давай лезь. Знаете, это чем-то напоминает Джедай Фалнора. Сейчас. Короче, такая же беда была с Келем Кестисом. Акрополь. Ну, я уже добрался. Мне это не нравится. Внизу есть бумага, а тут кур ходит. Нет, но ну если кура ходит, значит здесь безопасно, скорее всего. Яков, тут разгром. И твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней, но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе. Мы знали, что пророк прибыл в Константинополь, но не обратили внимания. Великий город всегда привлекал безумцев и обманщиков, утверждавших, что с ними говорит Бог. Мы слышали невероятные истории о чудесах, явленных пророком, но все равно не стали его искать. Но потом мы услышали его речи, увидели, как его истина рекой лилась по форму Константина. Он не утверждал, что говорит за Бога. Напротив, он говорил, что ни один человек на это не способен. Но его мудрость была неоспорима, и никто из нас на форуме не мог его опровергнуть. Нужно побольше разузнать о нем. Я должен снова услышать его. По форуму Константина. Не с, не, с, не с этим ли Константином они разки и болтают, тут вот любопытно. Вот про того, Может быть, вот этот Константин, который там вот сейчас вот, этот вот... О, молитвы с шизофонический начал углубляться. На самом деле просто какой-нибудь бессмертный. Какой-нибудь. Да. Я начинаю думать, что я... Hunter, Call to the Wild. <смех> Слушайте, это реально красота. Это, это... Это... Эпическая красота, ребята. Вы только посмотрите. Я словно в Hunter Call to the Wild вернулся. Может, поставить ее когда-нибудь в вот. выходные? Так, ну, наверх, понятное дело. Сколько вот в этой зоне у нас, в Акрополе? Тут есть одно испытание. Есть несгораемые ящики. Есть реликвии. Документы, фрески... Аварийные тайники, тайники с монетами. Ну, посмотрим, что тут есть. Хотя, испытание мне любопытно какой здесь. Давай, Ларыч. Падать опасно. Давай, Лара. Я думаю, уже опоздали. Так. Хотя, лучше, наверное, сейчас выключу вебку, а то мало ли начнётся заниматься, я хочу записать их без веб-вмешательства. на особых стрел. Спасибо, я ты так понимаю. Давай, открывай, Лара. Кто там у нас? Деталь ДРТПК с переполненным затвором. полно всего валяется в общем без ресурсов тут я не останусь это видно о боже нет да вы уже все когда-то мы не знали ничего об обитателях долины но теперь зовем их братьями словно равных нам по крови Охотники могут многое рассказать о животных долины, но они чаще говорят о смерти. А мы должны знать, что наши братья могут дать, будучи живыми. Например, в птичьих гнездах мы добываем оперение для стрел. Если ты знаешь, чего хочешь, долина дает тебе все. Хорошее сказано, неплохо. А тут что у нас? Детали автоматического дробовика. Спасибо. Ура, ты живи. А ты ко мне. Мы встретили первую зиму после нашествия монголов. Боюсь, выживет только каждый третий. Когда-то мы жили в мраморных дворцах, и нас грели геотермальные источники. Нас окружали богатство и роскошь. Ныне предел наших мечтаний набрать достаточно шкур, чтобы наши дети не замерзли насмерть, и достаточно корней и ягод, чтобы самим не умереть с голоду. Мы должны приспособиться, иначе сами станем кормом для червей, а наше место займут звери. Мы можем рассчитывать на себя и только на себя. А что мешает вам просто восстановить город? Такое ощущение, буду только все на этом грибном пророке держалось. Вот. Моя армия бессмертных, она будет все строить. Они зомби, они такое всякое. Все построить. Нет, ну реально. Сама говорит, у вас было все геотермальные энергии, все, все применяли, все было, все было, но нет. Что делают? но и жалуются. Вместо того, чтобы заниматься. Так, походу сейчас пойдет битва, дайте бы чего. А сюда могу пойти? Мало здесь что что-то лежит. Ну это же уголок, значит здесь что-то должно быть. Надо проверить все, убедиться, что все на месте. Стоп, стоп, стоп, стоп. О! Смотри, что нашел. О -о -о. А еще говорят, толку от этого нет. Вот толк! Это Этого полно. Всматриваемся аккуратно, ищем каждую деталь. В конец вижу. Так. о это реликвари для хранения и защиты мощи святых это могли быть зубы пальцы целая голова здесь должно быть мощи пророка пусто ну а ты что хотела но ну, судя по форме здесь должно быть лежать яйца или какие половые органы. А что нет? Тоже вещь бывает. как не крути. Ценность, ценность, размножение пророка. А пока со стрелами. Начинается битва. Спась от них! Не стреляйте! Пустили! Будьте внимательнее! Что у нас? <связь> Похоже, здесь все чисто. Отряд 4... давай, вылезай, биска, у нас напали. Давай, Лара, лечись! А ну иди сюда! Будете стать как сны! Ларри связываться. О. Сколько здесь у нас? Сколько мяса-то! Есть что пособирать. Точное, жирненькое, вкусненькое. Про этого я не забыл. Что я ее взял. Надо много чего еще пособирать. Так. Молодец. Столько всего валяется. Фух. Мне кажется, сейчас будет большая битва. Оп. Тут слишком много всего валяется. Но не может быть так, чтобы вот... Вот такая жалкая кучка была бы вот здесь. Но ну, не бывает такого. Сейчас определенно будет какая-нибудь кучка, я вам говорю. Испытание. Обрыв связи. Вот. Вот мы и нашли испытаницы. Скорее всего, вот только внутри вот этого здания. Но ну, а сейчас выполнено заодно испытание. А что я? Можем, можем. Хотим, хотим. Вот такое место сделали, закрытое, да? Думают, не заметим. А мы заметили. Оно есть. Так, ну тогда фэпку сейчас включим. Давайте выполнять испытание. Я бы сюда тоже поставил. Причем заметьте, две точки были. Они, то есть. Они были рядом. Это значит что? Это значит, что рации находятся в этой зоне, чисто в этой зоне. И просто развесили вблизи. О. О! А что ты не подсвечиваешься -то? Так, да. они здесь висят, чисто внутри. Да, там всех прям линчевают, а тут Лара собирает рации. Рации важнее. Рация это безопасность. там где-то еще в снаружи были вот эти вот рации как вариант. Мне кажется, что где-то вот здесь еще парочка да найдется. Они висят на веревках. Эти рации на веревку вот, точно, вот они. Значит, где-то вот здесь еще лежат, висят. Смотрим, значит... О, у нас еще очко на руке. Зато тут, кстати, место есть у нас, по-моему, на прокачка. Сейчас найдем все. Ну, я так понимаю, скорее всего, акробль потом закроется. Поэтому, почему бы сейчас не сделать? Лучше сейчас, чем потом потом жалеет, что мы не сделали этого, а так так сделали все, все нашли, все собрали, никаких проблем не испытывая я сюда бы сюда еще повесил да. так сказал, как говорится, Вескер где-то еще вот здесь должен быть. Они должны быть вполне себе близко. Далеко их никто не будет засовывать, в этом я уверен. В этом нет ни нужды, ни тактического интереса. О. А, ты есть костерчек, да? Давайте заодно, кстати... Мне нужны ответы, но какой у меня есть выбор? Я не могу позволить Ордену убивать этих людей. Есть черта, через которую я перешла уже давно, и пути назад нет. От прошлого не уйти. Оно всегда со мной. Я должна им помочь. Очевидно, что люди Якова готовы умереть за него, а он за них. Редко встретишь такую преданность. А здесь, на краю земли и подавно. Если я буду сражаться вместе с ними, то, может быть, Яков начнет мне доверять и объяснит, что же происходит на самом деле. Что-что. Пророк испил с того же источника, что и мотайская царица, и сошел с ума в конце концов. Стальные нервы. Знак пистолетов. Не уверен насчет знаков. Заготовление трупов-ловушек. Зажигательные бомбы. Напалмовые стрелы. Беру это. Я не могу сделать это. Вы знаете, я очень падок на Напалма. У нас даже с вами... У нас, кстати, самый популярный эпизод в последней Лариной Трилогии до сих пор держит э -э именно наименование «Запах Напалма». Неспроста да, ведь. Популярный-то. А -а -а. Я, по-моему, больше 20 лайков к нему. Но это именно по Ларри именно по Томбрайдер 12 13 году. Мне кажется, что вот здесь еще есть. И может, еще впереди будет? Ну, в крайнем случае, здесь есть точка телепортации. Иначе, получается, мы сможем сюда вернуться, я так понимаю. Но я хочу убедиться, что мы ничего не упустим. А то ведь обидно ведь получается. Если пустим, по факту окажется, что все было так рядом. Так, сейчас получим бонус достижения. Ладно, давайте сейчас быстренько еще раз все осмотрим. Чтобы уж убедиться, что все взяли, проблем нету. Там пока люди поспонут. А что, Лара не торопится? Лара не торопится. Лара делает все по уму. это возьму. Но куры, в полном, все, кстати, безапасные и вольготные себя чувствуют, что меня очень рак. Тут есть а упустили бы вот что значит все перепроверять по сотню раз С нами всегда скорее всего еще парочку чтобы... пошли, я остальные початочки. Так, разобрались, хорошо. Пули. Грибочки. Мне кажется, это сейчас на меня свалится. Погадай кто я, кстати, вот здесь уже не... А, погабучен, да. Но я здесь, кстати, уже не вижу... О, вот, монеты. Здесь я уже не вижу раз. Но ну, это получается, они были только в первой секции. Как вариант. Скорее всего, так оно и есть. <ки> Поди. Эти ублюдки хитрые Пойди понаставили тут ловушек Не боись Я убью все что движется Просто не торопись Сказали же понаставили ловушек Поаккуратнее будь А тут тоже сам тут Я пошел у игры на опережение Как вы сюда пошли, если здесь закрыто? Не понимаю, я. Как Как они проходят там, где я не могу пройти? Ну что, друг, твоя очередь. Ничего я не скажу. Верь, верь. Поэтому мы сейчас просто-напросто вышибем из тебя дух, Чтобы следующий, у кого я спрошу про вас, понимал, что я не шучу. А, он тебя понял. Если это ошибся, вернись с ним. меня. Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Вот и видно. Столько крови пролилось. Столько наших погибло. Может, твое племя довольно настрадалось? Это все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвести остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. Каким образом? Чтобы все будет в порядке. А -а -а. Заперто с другой стороны. Все в порядке. Ничего со мной не будет. У а... Остальное... а где мое табло? Я тут прибил тихо, тихо. целую армаду, а тут. Мы вас в место. Только держитесь. Сейчас отведем. А вот опять длинный эпизод выйдет у нас. О, золото. Скоро все закончится. Золото не бросаем никогда. Ну, как тут у вас? <дых> Спасибо. Не за что. Как лаконично. Ты Ру. не обязана была помогать. Я не забуду это. Я справлюсь. Надо Ру -ру -ру. только отдохнуть. Ладно. У тебя как? Лара, мы должны найти способ миновать завал. Надо отдохнуть, дай дышаться. Ладно, дыши. Он вообще, знаете, так забавно стоит. Вот посмотрите. Вы только посмотрите на него. Он вот Ц -ц -ц. такой. Он дышит, он дышит таким образом. Ты дышишь? Хорошо дышишь? Ладно, погнали. Открываем. Лара, давай, по Майнкрафтски. <плак> <плак> Майнкрафтские боги дверь открывают. А куда дальше-то? Нам получается гнезиновая руда. О, здрасте. На этой фреске они находят долину. Наверное, им она показалась рай. Да, все так поначалу думают, потом узнают, что это за страна. Не это слово. Возможно, получится открыть проход отсюда. Должно, хватит. это гранатомет еще лучше это гранатные стрелы разрывная стрела ребята мы прям в мастерскую Аполлона древний амулет в форме оленя вырезана из рога. Может ценная вещь, а может просто детская игрушка. Ну и что, в самом древняя. Значит, на что тут стоит? Если древний, значит, что тут стоит, Лара? Старые правила незыблемы. Так, На тем случай проверяем каждый уголок, по а то мало. Так. Отойдите двери! Открыли! Давай, выводи всех. Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь Святой Источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его.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 Создание разрывных стрел. Добро пожаловать, пуль к башне. И на этом с вами на сегодня заканчиваем, ребята. Надеюсь, вам понравилось. Поддержи это видео лайков и посмотри предыдущее видео, если вдруг не смотрел. Ну а с вами был Вескер, мис Лара Кроп. И прекрасный запах напал бы по утрам. <Слышко> всем до скорой встречи и всем пока. Увидимся!